Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки! У одной женщины разболелся зуб, как на зло праздник. Приходит она в больницу и говорит, доктор, удалите у меня этот зуб! Боль ужасная! Доктор, ой, понимаете, сегодня праздник, и я немножко... Выпил. Она, доктор, да я любые деньги заплачу, удалите мне этот зуб. Доктор, ладно, хорошо, но только если что вдруг не так, боль какая-то, чтоб проблем не было. Она, ладно, доктор, хорошо, садится в кресло. Доктор берет так клещи, выдергивает ей зуб, она, а, -а, -а, а и убегает. Доктор, что случилось-то, я не пойму. На следующий день Приходит доктор, молодой парень, и спрашивает. Вы вчера женщине-то зуб удаляли? Он, да, я. Достает из кармана пять тысяч баксов и ключи от джипа. И такой, нате, возьмите. Доктор, а, а зачем это? А он говорит, да это была моя теща. Вы вместо зуба язык выдернули. Приходит Вовочка домой из школы, а палец у него весь замерзший, как во льту. Дед говорит, а, «Внучок, а что у тебя с пальцем?" Он говорит, «Да, дедуль, понимаешь, урок химии был, мы там химичили-химичили». Вот, и нахимичили, капнуло вещество, вот, смотри. Дед такой, а, «Внучок, мне это вещество очень нужно». «Приси мне его завтра, а я тебе 50 баксов дам!» «Внучок, да не проблемы, дедуль, конечно, принесу!» На следующий день он ему приносит это вещество и говорит, «Дедуль, ты только поаккуратней, ладно?» Дед «Да, конечно, внучок, вот, держи 50 баксов!» Наступает ночь, утро, Вовочка собирается в школу, дед выходит и говорит, «Вот, на тебе, еще пятьдесят баксов!» Волочка, а это зачем? А он ему говорит, это тебе бабка от себя подкинула. <музыка> <музыка> <музыка> Наконец-то я отвела сына в сад. Мы туда пришли, мне сын говорит, мама, это не этот сад. Мы пошли в сад через дорогу. Он снова, мама, но ну это не этот сад. Мы пошли в третий сад. Он мне снова, мама, еще один детский сад, и я в школу опоздаю. <ролкно> Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.